Добрый день! Я рада вас приветствовать на своем канале. С вами Виктория Залевская снимает видео Дмитрий Залевский. Сегодня я хочу поделиться с вами радостью. В нашей мастерской родилась новая красивая девочка-Кукла Реборн. Она изготовлена полностью из силикона. На платене силикон. Производство Америки. Экофлекс 30. Имеет суставы в руках, ногах. И в середине тоже скелет, как бы, основа. Поэтому можно вот так вот ручки, например, делать. Или вот так. Форму держит очень хорошо. Мы ее покупали после фотосессии, поэтому она немножко еще влажная. Чтобы она была Красивая, чистенькая, показать вам ее функции. Так она выглядит сзади, хочу вам показать. Вот. ножки гибкие, тельце мягкое, волосики у нас махир премиум коричневого цвета, такой темно-русый, прошиты аккуратненько. А глазки стеклянные, коричневого цвета. Бровки прошиты, проклеены, реснички проклеены. Бротики есть десна, дычок. У куклы есть функции. Она может пить из бутылочки, писать. Сейчас продемонстрируем это. Мы с Дмитрием не являемся коллекционерами кукол. Реберно, являемся производителями поэтому у нас дома нет кукол мы их все продаем Сейчас наших кукол можно приобрести на ярмарке мастеров а для этого надо ввести в поиск фамилию Залезский 2С а имя Дмитрий и вы выйдете на наш магазинчик, и там описание кукол, название и цены. Обычно некоторые куклы есть в наличии, а некоторые под заказ. Немножко поп пописываю. Попробуем ее допоить. Бывает такое, что не глубоко Нет эффекта. Ну, нет, пошла. Вот. Все у нас получилось. Вот такая вот новая девочка будет в продаже. Скоро. На международном аукционе и на ярмарке мастеров. Лично мне она очень нравится. Очень красивая. Поэтому кому-то повезет. До новых встреч! Подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего!